В последнее время очень активно развивается технология VR, виртуальная реальность. Создаются инфраструктура, метавселенная, специальные очки для входа, бизнесы внутри. Какое значение преимущества и опасности может иметь данная технология для магии и магов? Что ждать в ближайшее время? И не является ли данная технология очередным инструментом порабощения сознания? Хотя, конечно, и плепсы, и преимущества ее использования есть любая технология является технологией порабощения сознания, особенно если на нее залипаешь. Это значит как компьютерная игра. Все играть трех часов как не бывало. Куда делась? непонятно. А на следующий день опять тянет. И с каждым днем тянет все больше, больше и больше. Это э, втягивание сознания, как вы точно упомянули, привыкание к этому. И конечно, слабое сознание метавселенной будет поглощено. Это, коллеги, будущее. Его не стоит бросать со счетов. Но мы с вами, занимаясь магическим развитием себя, помимо того, что это неизбежное будущее, должны знать еще кое-что и не забывать об этом кое-что не на одну минуту. Это провокация. Провокация на плебейство. Уйти в метавселенную, уйти в виртуальную реальность, уйти в нее навсегда – это очень удобный ход, и многие им воспользуются. Надо иметь очень сильную волю, не пойти по пути наименьшего сопротивления, жить в реальности, которая уже написана, сделана не тобой. Пользовать все плюшки и фишки этой реальности, но не приложить никаких усилий для того, чтобы создать ее в другой оболочке, вот в этой, например, в этой сложнее. Это тест. Как сейчас мы с вами проходим тест на человечность, так и это тоже будет тест на человечность. Это будет другого рода человечность, на пассионарность, на способность на поступок, на способность не предавать жизнь. Не заменять жизнь ее суррогатом. Тоже своего рода проверка. Виртуальная реальность будет точно такой же проверкой. Но это вовсе не означает, что коллега, занимающийся магическим развитием себя, должен абсолютно игнорировать этот инструмент. Ни в коем случае. Потому что виртуальная реальность, она дает возможность образования, дает возможность обучения. И не пользоваться такой возможностью, верх глупости, вер глупости. Но в сознании должна появиться общая опция не залипать, не позволить себя поглотить. Вот этот эффект очень хорошо, описан в книге Лукьяненко «Лабиринт отражений». Сильно рекомендую. Она хоть и написана в конце 90-х, и достаточно проста и примитивна с точки зрения описания технологий, но принцип, сам принцип выбора, который он там описал, он описан очень точно. И мы сейчас как раз именно этот принцип выбора будем отрабатывать на своих собственных а, алгоритмах. На, своих, на своей собственной жизни. Это будет очень жесткий тест, бесчеловечный тест. Но если вы его пройдете, ну, вы пройдете очень много. Поэтому еще раз: будущее подобное будущее неизбежно. Но это не означает, что оно единственно возможная форма будущего, которая не оставляет вам абсолютно никакого выбора. Здесь вопрос власти. Кто, кого сделает своим инструментом, вы ее или она вас. Вот кто кого сделает своим инструментом, тот и победил.